И мой рассказ цветок удивительно нежный, хрупкий, но этим летом получилось так, что даже в июне, 1 июня шел снег, и перетаскивая туда-сюда эти горшочки с Бегонией, ей досталось, потому что она начала уже цвести и первое цветение было настолько неуверенным, беззащитным и только сейчас она начинает показывать всю красоту своего цветка. сегодня мой разговор о бегонии, я бы хотела вас познакомить с каналом Белоречанка. Хозяйка канала Светлана, у нее такое огромное количество бегоний, ну просто на зависть. Ухаживают они над с ними с любовью и очень огромное количество расцветок этих бегоний. Много фотографий у нее вконтакте на страничке и собственно говоря на мой канал она подписалась сославшись на то что я подписываюсь на ваш канал потому что вы очень интересно говорите о бегонии а я ее люблю вот так мы с ней познакомились ссылку на ее канал я дам конечно здесь под видео но вы обязательно зайдите и посмотрите, и вы познакомитесь с огромным количеством сортов, цветов удивительной красоты. Цветок бегония, хрупкий, нежный, но ничуть не, не уступающий по красоте своей розе. Познакомьтесь с каналом Светланы, и вы получите огромное удовольствие от общения с ней.